Привет! Если вы хотите сравнить множество сайтов или страниц по их SEO-параметрам, с этим справится Netpeak Checker. Чтобы запустить такой анализ, достаточно добавить нужные вам сайты и страницы в программу, выбрать параметры на боковой панели и нажать на кнопку Start. Для получения данных таких сервисов, как Serpstat, Ahrefs, Semrush и подобные, вам нужно добавить свой API-ключ с доступными лимитами в программу, а для Facebook и Google подойдут и бесплатные. Вы можете их получить по ссылке в настройках. Советуем дополнительно ознакомиться с тарифами к Impact Checker, чтобы узнать, какие параметры можно получать бесплатно, а какие только в платных тарифах. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из полученных параметров, как вам нужно прямо внутри этой таблицы. Например, чтобы провести конкурентный анализ, отобрать лучшие площадки для получения ссылок, найти домены со стекшей датой регистрации или собрать контактные данные, или получить любой другой необходимый отчет.